Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Буквально месяц назад мы проводили ребалансировку портфеля, добавляли компании. И, пользуясь таблицей фундаментального анализа, напомню, что таблица серьезно уменьшает срок обработки или анализа компании. Ну и все показатели здесь присутствуют. Также можно график посмотреть. Так вот, было три компании, одну из компаний, из которых мы отсеяли и WB полностью загрузили в портфель. Уолл с ограничениями, потому как сфера а, все-таки финансовая и не совсем она в тренде, но сама, сами показатели компании даже очень неплохие. Прошел месяц а, с этого момента, вот ролик был выш, вышел 20 октября, сейчас уже 17 ноября. И можно посмотреть первые результаты. Перейдем на график. Так, а, компания Wall как раз, да? Так, мы 20 октября, так, вот здесь, да, в районе 38 долларов ее загружали. Так, сейчас 54. И мы видим, что все-таки, все-таки она пошла вниз, но был вариант, что и может и опуститься вниз. Поэтому ограниченным объемом вошли и получили ну, порядка наверное 50 процентов прибыли по этому инструменту показатели компании сами по себе очень хороши поэтому в принципе закономеренный рост Так, компания wb загружалась в портфель по 38 в районе 38 долларов сейчас 47 долларов и это уже плюс 30% за один месяц. Это так тоже очень неплохо. И видно, что здесь еще не окончание этого движения. А может дойти еще и до 52%. Поэтому эту компанию оставляем. Если Волл можно уже закрывать, то WB еще будем держать. Так, вот такие вот результаты за месяц. 30% и в районе 50% по двум компаниям. Если у вас до сих пор еще нет этой таблицы для анализа компаний, то проходите по ссылке и узнайте условия получения профита и удачных поисков.